Всем привет! С вами Дмитрий Урсул. В этом видео я хотел бы поговорить о том, как я работаю со сторонними сэмплами и лупами. А, многие часто спрашивают о том, как лучше организовать работу с сэмплами, и я решил показать на своем примере. Ну, наверняка, если вы пользователь Logic, вы знаете, что Logic сам по себе богат различными сэмплами инструментами, встроенными. Например, есть большая библиотека Apple Loops в которой очень много разных э, готовых лупов. А, и также есть, конечно же, библиотека для э, софтовых инструментов, в которых тоже очень много сэмплов, в том числе ударных и так далее. То есть, в принципе, можно собрать э, любую партию. Э, ну и вообще всю аранжировку можно сделать чисто средствами лоджик. Но, конечно же, многие музыканты идут дальше и хотят принести какие-то уже определенные звучания определенных жанров и конечно же среди обилия всего в лоджик вы не найдете прям каких-то конкретных лупов или каких-то сэмплов в том или ином таком конкретном жанре узком поэтому конечно же нужно пользоваться сторонними сэмплами их очень много в интернете есть сайты где продаются готовые пейки от известных фирм типа лук vengeance еще много других фирм uh, у меня есть uh, также uh, большая коллекция сэмплов которые я скопил за все эти годы uh, и я хочу показать как я работаю собственно с этими сэмплами в logic uh, я uh, не открываю, как правило, Finder. То есть можно использовать просто обычный Finder и оттуда перетаскивать, просто перекидывать а, все сюда в Logic. Но мне так неудобно. То есть удобнее это делать через встроенный браузер. То есть здесь у нас справа браузер. И здесь мы выбираем All Files. И здесь можно, собственно, попутешествовать по, своему, а, по своим жестким дискам. А, у меня есть отдельный диск Samples. И на нем у меня есть... А, специальная loops and samples вот она и здесь я все разделил на э, отдельные категории то есть сразу скажу я проделал очень такую объемную работу она заняла у меня порядка недели э, что я сделал я разделил все библиотеки которые были там скачаны из э, каких-то ресурсов либо приобретены э, разделил по конкретным категориям которые мне будут удобны то есть естественно это чисто мои категории это чисто мои э, какие-то идеи то есть это я вовсе не говорю что это единственный вариант из правильный какой-то то есть вы э, можете придумать какие-то свои, я просто чисто для вдохновения решил вам показать, как у меня все это организовано, чтобы вам было проще разобраться с своими лупами. Для чего я, собственно, это сделал? Я э, в один момент поймал себя на мысли о том, что я многими сэмплерами библиотеками просто не пользуюсь и не пользуюсь я ими, потому что у меня просто было в папке э, Loops and Samples просто огромная э, череда папок с какими-то странными названиями, с в перемешку названий фирм, с перемешку с э, названиями э, стилей, сэмплов, то есть все это было, то есть огромное количество папок. Это было ужасно неудобно, особенно когда нужно было быстро что-то найти в момент э, там, вдохновения, либо работы над песней. То есть реально не до того, чтобы там выискивать какие-то по папкам что-то где-то искать вот и э, пришлось мне все-таки выделить время и разделить все вот на такие папки к тому же вы знаете что в, в, все вот эти пакеты э, с сэмплами они как правило с, состоят из кучи разных файлов которые зачастую не всегда нужны то есть например есть сэмплерной библиотеки в которых там есть сэмплы для контакта для каких-то других сэмплеров там есть упакованные сэмплерные инструменты есть отдельные ваншоты есть уже какие-то готовые лупы то есть все это в одной папке лежит и этим очень неудобно пользоваться, поэтому я разделил, то есть у меня здесь есть папка One Shots, это здесь как правило какие-то отдельные One Shot Samples каких-то инструментов у меня здесь разделено уже по категориям, то есть ударные, ударные также разделены бочки, клепы, хайхеты, ну здесь все понятно, то есть все что чем я пользуюсь, я все вывел в отдельные категории и уже здесь в каждой из категорий у меня идут собственно вот эти вот названия фирм, название э, сэмплерных библиотек, то есть как вы видите, и я уже дальше могу открывать, и здесь у меня только бочки, то есть если меня интересуют бочки, я их могу здесь послушать. Здесь можно сделать тише громче, и сразу если что-то понравится, импортировать, перенести в проект, и э, сразу замечу, что с той громкости, которая у вас вот здесь стоит. Э, при предпрослушивании с той же громкостью у вас загрузится и э, на трек этот сэмпл ну просто такой э, такое замечание Соответственно, вот так я с этим работаю, то есть у меня вот тут все бочки, то есть вот это все фирмы-производители. Это из оригинальной библиотек я это оставил специально, чтобы понимать, что откуда. Конечно, можно было бы так не заморачиваться, можно было просто создать какую-то общую папку э, и разделить бочки там по жанрам, по стилям, но я не стал так делать. Я решил оставить оригинальные библиотеки. Во-первых, это будет мне сигналом, что у меня уже эта библиотека есть, например, если я где-то увижу или там в каких-то там магазинах Вижу какой-нибудь сборник библиотек. Вполне вероятно, что я просто забуду, что у меня уже есть, чего нет. И если все это объединить в одну папку, вы просто со временем забудете, что у вас конкретно есть, чего у вас нет. Вот поэтому, конечно же, я не стал этого делать. То есть, у меня здесь сохранены оригинальные названия библиотек, откуда те или иные ваншоты взяты. Но здесь только бочки. И то же самое у меня, например, и э, если мы вернемся к барабанам, то же самое, например, с клепами то есть здесь то же самое. Uh, то же самое uh, с тарелками ну то есть я думаю идея понятна то есть я все разделил вот по таким категориям а уже внутри у меня uh, название уже конкретных производителей и там внутри лежат только те папки uh, точнее те сэмплы которые относятся вот к этим вот uh, названиям категорий uh, соответственно отдельно есть папка loops где у меня здесь уже разделены также инструменты то есть у меня есть uh, бас э, духовая секция уже готовы какие-то лупы собранные из нескольких партий есть construction kids для тех кто не знает это, э, когда у нас в библиотеке сразу доступны все партии то есть у нас есть и бас и барабаны и все это как часть одного такого лупа э, это называется construction kids то есть когда вы можете уже э, брать целиком какие-то партии что-то убирать и добавлять что-то свое также у меня здесь есть ударные уже лупы готовы то есть здесь именно лупы то есть мы их можем использовать вот соответственно вот такой вот набор и э, всего остального то есть тут вокалы какие-то есть та капеллы Сразу скажу, я не очень часто пользуюсь лупами, но порой бывает нужно воспользоваться, чтобы что-то сделать, что-то придумать, либо сразу найти какую-то готовую там, перкуссию, например, я очень часто пользуюсь лупами перкуссии. У меня здесь тоже большая коллекция перкуссии разных бразильской, какой-нибудь электронной перкуссии. То есть это порой помогает оживить как-то трек, добавить в него какую-то изюминку. Поэтому я часто это использую и вам тоже советую. И, соответственно, когда вот так все организовано, то есть когда вы уже к этому привыкли к этой организации, гораздо удобнее, гораздо, ну, скажем так, легче этим всем пользоваться, потому что реально раньше, ну просто, чтобы найти какой-то луп или какой-то сэмпл, особенно если ты помнишь, что ты его где-то слышал, но не помнишь, где именно, это, ну просто ни о каком творчестве уже речи нет, ты когда полчаса уже тыкаешься по папкам туда-сюда. Естественно, уже всякое вдохновение уходит, ты уже забываешь идею ну и в общем ничего хорошего в этом нет, поэтому я настоятельно рекомендую все-таки вам привести, если у вас уже есть какие-то библиотеки, во-первых в них разобраться, потому что не факт, что все, что там в них есть, вам нужно, а это занимает так или иначе размер вашего жесткого диска, и к тому же вы просто будете ориентироваться, что у вас есть, какие жанры, какие вообще там что-то полезное, потому что я неоднократно натыкался среди сэмплерных библиотек такие, которые ну просто я точно не буду нигде использовать, то есть я их видимо как-то где-то там скачал либо мне кто-то их э, с, переслал я на всякий случай их взял но потом послушал понял что мне это не нужен то есть я почистил знатно свою коллекцию оставил только то что мне действительно когда-то может пригодиться вот. и создал такие свои категории вы можете создать свои э и по нему вот здесь так очень легко путешествовать и все перетаскивать в проект лоджика прям из лоджика то есть не нужно никакой э открывать finder либо еще как их слушать то есть здесь все можно послушать посмотреть очень удобно и я вам советую ну что ж на сегодня все э увидимся с вами в следующих видео